Друзья, всем привет, всем привет. Я надеюсь, что меня сейчас уже слышно. Для того, чтобы проверить, насколько меня хорошо слышно, поставьте в чате плюсик и заодно проверим, какая у нас с вами разница, какой разрыв, разрыв, разрыв, разрыв. Обычно там 10-15 секунд, но нам хватит. Так сейчас я это нам... мне хватит для того, чтобы понять. Так, не пойму, где мне перейти теперь на YouTube? Сейчас, секунду, я хочу тоже чат видеть, а то у меня с вами чата нет. Так, YouTube. Так, вот она, трансляция. Да, все, вижу плюсики. Отлично. Здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Сегодня у нас тема, тема которая будоражит мозг уже многим и уже довольно-таки длительном продолжении времени. И сегодня я бы хотел просто со всеми просто пообщаться. Что же это за сервис? Просто ну, объясню или расскажу, в чем суть. Суть в том, что я в какой-то момент разговаривая с людьми, стал замечать, что люди думают, что криптоноид это такая своего рода мессия, что вот как только она появится, сразу же вся жизнь изменится к лучшему, и миллионы посыпятся в карманы, знаете, такое бывает иногда, да? Вот, и все-то там будет у нас проходить. Так, что это у нас? Программа «Свеча». Итак, запрашиваю решение так какие-то не могу сейчас к этому мне лишнее здесь одно окно открыто сейчас и все тогда будет у нас проходить. как а да вот Олег добавился Олег выключай микрофон пока мы сейчас будем работать я там просто на компьютере все подключал то есть первое мы сейчас поговорим о сервисе а потом кстати, кстати здорово что я тебя услышал Олег да. У нас здесь сегодня с нами еще люди, кто принимали непосредственное прямое участие в тестировании первого этапа и второго этапа. И, в общем, это люди, кто на своем опыте, что ли, да, на своем аккаунте прочувствовали... Всю несправедливость жизни, почему же она работает не так, как хотелось бы, и а, тем не менее, все-таки я бы хотел, а, чтобы аудитория познакомилась также с людьми, кто принимал а, реально прямое тестирование а, сервиса, и, соответственно, я позадаю вопросы, и я думаю, парни нам с удовольствием на них поотвечают, потому что я лично в чатах не присутствовал, я не видел, что там происходило и как. И я думаю, что многим все равно интересно еще понимать, как это сделано. Вот. И перед тем, как мы перейдем уже непосредственно к тестировщикам, я бы, наверное, хотел все еще ну, все поговорить непосредственно о самом сервисе, о том, что это такое и с чем это едят. Сейчас я нам открою с вами экран, и мы будем на экране на экране рисовать. Мой любимый самый инструмент. Так, демонстрация экрана. Парни скажут, если видно будет, да? Сейчас идет экран? Все видно, отлично. Угу, отлично. В общем, да, то есть ä, перед тем, как... Э, перед тем, как э, э, э, Короче, очень важно и необходимо понимать, что это за сервис и для чего он нужен. То есть это прям сразу, сразу же, сразу же, всем чтобы было понятие: это не Золотой Граль, это не волшебная палочка, ничего мистического здесь нет. Это просто холодный расчет и оптимизация торгов на криптобиржах. И, соответственно, дополнительная вспомогательная помощь для новичков, которые сами еще не знают, как анализировать рынок, как и когда по каким монетам входить в рынок, как выходить из рынка и все, что с этим связано. Да? Поэтому давайте посмотрим, что, что, все, что все нужно сделать человеку для того, чтобы стать там, скажем, успешным там, на трейдинге, или ли, как успешно там, можно торговать. Uh, у меня тут есть сегодня кое-какие инструменты. Мы сейчас с вами будем uh, прям красиво все очертим, чтобы было у нас с вами такой хороший был, удобный инструмент. Uh, сейчас по факту я что делаю, я рисую график, uh, и по подобию, по подобию вот этих графиков будем разбирать uh, там простые практические ситуации, uh, какие могут происходить uh, со мной в тот момент, когда я торгую. Так. У нас есть линия цены, у нас есть линия времени. И а, давайте прорисуем на какой-нибудь там первый там график. Пусть там будет такой какой-нибудь. Потом какое а, падение, тяжкое падение и... Пошли там, например, to Да, то есть вот так примерно выглядит график. И что самое интересное, большинство э, людей, которые когда смотрят на график, они думают, блин, надо было вот здесь войти, что я сразу не вошел. Или надо было вот здесь войти, э, э, то есть если я работаю на понижение. Или вот здесь, когда был рост и так далее. В общем, смотреть на то, что было, всегда легче, чем э, вот в этот момент, например, когда ты здесь уже стоишь, Здесь тебе нужно конкретно принять решение на покупку или на продажу, входить в рынок и входить ли в рынок вообще. И вот это вот одна из самых сложных задач. Для того, чтобы стать успешным трейдером, то есть большинство людей, они, скажем, те, кто даже добились успеха, да. Им это стоило 1, 2, 3, 4, 5 депозитов слива, то есть что такое слив депозит, это когда вы там, загрузили какую-то сумму и начинаете торговать, входите в какой-то эйфоричный момент, теряете контроль над ситуацией, и если вы еще торгуете маржинально, то есть когда вы торгуете не только деньгами, но и берете, ну, скажем так, в большем объеме, которого у вас нету, то вы можете в ноль вообще слиться, да, то есть вот, и поэтому, скажем, здесь, это вот первый критерий, да, то есть люди реально сливаются, то есть второй критерий, то есть когда уже человек понимает, с холодной головой начинает торговать, это все-таки… Ну, реально напряженный процесс, и он реально подходит, ну, как не для каждого. Вот. и для того, чтобы все-таки стать успешным и практичным там трейдером то есть люди там практикуются реально годами, да, то есть как-то можно заметить, вы, наверное, обратили внимание, когда был криптовалютный хайп, скажем, то у нас то, что началось там конец зимы, начало января, там до 16 числа это был подъем, да, у нас все мгновенно стали трейдерами, успешными на криптобиржах. Но что-то по какой-то причине эти успешные криптотрейдеры, как только началась коррекция, все куда-то делись. И вот это как раз говорит о том, что рынок еще совершенно молодой. На крипторынках действуют чуть-чуть другие правила, чем на тех финансовых рынках, которые сейчас уже есть со старыми инструментами. Хоть это форекс, хоть это опционы, хоть это торговля чем-либо из, из физики. Да? Вот. Здесь, в общем нужно понимать следующее смотрите вот этот сервис то есть первое что он нам дает первое да, то есть самое первое это то что мы можем видеть какие вообще команды работают на сигнал Но ну, вот согласитесь что допустим сейчас на крипто рынок приходит огромное количество новоиспеченных трейдеров да, которые реально не знают как устроена этот рынок что им намного легче принимать решения. Отталкиваясь от опытных профессионалов, в частности, это вот, допустим, есть какие-то каналы. То есть, как правило, за каналами там целый отдел, то есть, кто-то тех этих анализ делает технически. Кто-то делает фундаментальный анализ, кто-то читает новости, потом это совместно обсуждается, принимается стратегия на день и вовремя там выкидываются какие-то сигналы. То есть это ну, намного больше шансов грамотно входить в рынок и выходить из рынка, чем нежели который новичок приходит и у него реально получается игра в казино. То есть он... Думает, что процент вероятности 50 на 50, если сегодня мой день, то возможно там 2-3 сделки у меня в Дос плюс, и я тогда там заработал. Вот, так, сейчас секунду, я прям климатизацию включу, Это что-то жарко стало. Так, вот, <coughs> то есть это первое. Теперь давайте посмотрим, что он делает. То есть первое, вы можете видеть, видеть канал, да, то есть вы сможете видеть здесь канал. Так, сейчас, не на то начал. Так, вот каналы, да? то есть вы увидите не просто каналы, но вы видите, как эти -то каналы торгуют, то есть сколько от них там, не знаю, там сделок, рекомендаций по сделкам в день выходит, в месяц. Вы можете видеть, сколько из них были в плюс, сколько из них были в месяц, вы будете видеть, сколько сигналов принимается от какого-то канала, то есть какое доверие к этому каналу идет. То есть это нужно для новичков. Кстати, я не предупредил, если здесь профессиональные трейдеры собрались, то это видео реально не для профессиональных трейдеров, это больше для людей, которые только сейчас знакомятся с этим рынком и вообще в целом, может быть, хотят ознакомиться с этим сервисом, да? то есть поэтому если кто-то из профессионалов здесь, то это, наверное, в другом формате, вот, поэтому давайте пойдем дальше, то есть первое, то есть мы видим, какие бывают каналы, как они торгуют, и отталкиваясь от них, мы можем принять решение, что, да, этой команде мы доверяем, и за эту команду мы хотим следовать, то есть второе – это следование, да, следование. Yeah. Следование происходит каким образом? То есть я uh, выбрал себе какой-то канал, я подписался на этот канал. Uh, через uh, ключ соединил свой Telegram-бот uh, со своим аккаунтом uh, на сервисе. Uh, соответственно, через API я соединяю uh, биржевой аккаунт uh, и криптоноид сервис. И в этот момент я готов к торгам. То есть с этого момента, то есть тот канал, на который я подписался, при условии, что он выкинул какой-то канал, вам приходит сообщение. Там всего лишь две кнопки. На этой кнопке вы должны решить войти в рынок или не входить, то есть отказаться от сигнала. То есть если вы нажимаете кнопочку отказаться, у вас ничего не происходит, кроме как в статистике отобразится, что один пользователь отказался от этого сигнала. Если же вы приняли сигнал, то там происходит целый процесс, целый процесс, который как раз я и говорил, что он просто будет оптимизировать ваши торги. То есть он не будет за вас полностью все делать, но он оптимизирует э, время пребывания вас в интернете, снимет с вас стресс того, что вы должны сами следить за графиком э, и так далее. А теперь э, вот второе вот это вот грубое расследование, да, то есть вот это вот два направления. То есть с одной стороны аналитика, давайте так напишем, аналитика, аналитика, вот, и второе, посмотрим это исследование, да, то есть можно подписаться и принимать сигналы. А теперь давайте посмотрим, как, как торгуется вообще, ну вот как это общепринято, то есть более-менее оптимированная сбалансированная торговля. По примеру, например, давайте выберем какой-нибудь другой цвет, вот нам приходит сигнал. Нам приходит сигнал, и нам говорят, например, на бинасе на Binance... Первое. Второе, допустим, XRP, XRP, BTC, пара, да? нам говорят, что, я сейчас не буду привязаться на цифры, нам говорят, что 100 это, ой, что говорю, 100 пишу, это buy, давайте вот так напишем, это buy, бай это покупка, да, то есть э, потом у нас, получается, пошли таргеты, здесь будет написано, грубо говоря, там ZEL, э, допустим, продаем, купили по 100, продаем первую часть по 110, э, второй таргет ZEL, допустим, продаем по 120, э, третий таргет ZEL э, продаем, э, там, допустим, там по 130, бывает 4 таргета, бывает меньше, то есть бывает 2 иногда, то есть, ну, в среднем дают вот сигналы вот с тремя дарами, да? и э, следующая кнопочка, которая появляется, это стоп. Что такое кнопка стоп? Кнопка стоп – это когда а, сигнал, который нам пришел, и он идет не по сценарию, то есть он идет не в рост, как мы здесь видим, 100, 110, 120, 130, а идет в минус. И, например, стало не 100, а 99, потом 98, 97, примерно, примеру. Да? И вот стоп, там, а, как правило, вы видите, написано, допустим, 97. То есть цифры эти отбалды, то есть на них не фиксируйтесь. Здесь главное сейчас понимать логику, то есть как этот сервис будет устроен. Все, вот пришел этот сигнал, и у меня, грубо говоря, есть две кнопочки. Кнопочки эти выглядят следующим образом. То есть первая кнопочка, мол, отказаться, я так напишу, нет. А вторая кнопочка, она выглядит так, что на ней написано «принять сигнал». На ней написано кнопочка «Да». вот В тот момент, когда я это посмотрел, я вижу, что, да, это хорошая, серьезная монета, на ней большой объем. Про это мы сейчас чуть дальше поговорим, чтобы потом пролетов не было. Да? вот И я говорю, да, все, я хочу принять эту монету. Допустим, значение 100, значение 100 где мы как раз вот разговаривали, оно у нас, ну, допустим, пусть 100 значения это будет вот здесь. Вот вот эта точка, это 100. Вот это 100. Все. То есть, как только я нажимаю кнопочку «Да», у меня сразу же выставляется ордер по цене 100 «Купить». То есть, это первый. Он пишет «Пай 100». А теперь, как только ордер... Сначала выставляется ордер «Бай». То есть, что это значит? То есть, на бирже, то есть, вы приняли кнопочку здесь, сигнал ушел через сайт, на биржу, и на бирже автоматически вам открылся ордер buy. Как только ордер сработал и вы купили, выставляется еще ä, три таргета. То есть это ордера уже на продажу. Первый таргет, второй таргет, третий. Эти таргеты выглядят ä, как ZELL, то есть ну продажа. Давайте здесь тоже ZELL. Вот, и по значениям, как мы там писали, это, оп, стоп, один раз назад. по значениям, как мы там писали с вами, например, значение 110 продаем по 120 продаем и по 130 продаем. Вот и этот же, ордер, то есть он не открыл, вот здесь вот нам выставляет, давайте вот так вот сделаем, это стоп. Вот, и этот стоп у нас, допустим, стоит на 97. Теперь давайте посмотрим сценарий развития. То есть в первую очередь нужно себе так понимать, нет таких трейдеров, которые всегда дают только плюсовые сигналы. То есть торговлю по сигналам, ну или вообще в целом торговля на этом рынке, то есть это найти баланс между сигналы, вернее, между ордерами, которые ты открываешь, чтобы ордера, которые открыты, там, были на покупку, чтобы они, ну, там, на продажу без разницы, то есть, чтобы они сработали, ну, короче, чтобы таргеты вот эти вот, которые отрабатывали, то есть, допустим, у вас может быть, там, 20 сигналов, которые ушли по стоп-лоссу и закрылись. Во-первых, он торгует сразу же не на всю котлету, а, там, на данный момент, там, открывается там по 10% заходит в сделку, да? то есть от 10% 3% и человек теряет, если вдруг ушло не по сценарию. Okay? Вот, то есть, и здесь получается следующее. Первый, первый, вариант, первый вариант, разберем, что пошло по сценарию, давайте его зеленым цветом. И вот пошел, пошел в рост. Цена идет вот сюда вверх, идет вверх, идет вверх и доходит вот до сюда. То есть в этот момент... В этот момент одна треть от того, что было здесь закуплено, да, то есть одна треть а, продастся. А, и над чем мы сейчас еще работаем, вот этот стоп-лосс, он должен подтянуться вот сюда в безубыток. То есть если даже у нас пришло по сценарию, сорвала первый таргет, и стоп-лосс подтянулся вот сюда на уровень, где мы покупали, и допустим курс по какой-то причине развернулся и пошел назад, то он закроется на уровне, на котором вы покупали. То есть, значит, эта сделка уже в этом случае для нас с вами будет считаться ну, качественной, закрытой, отработал один таргет. Сценарий может развиваться дальше, что он не вернулся назад, или он мог вернуться назад, но все-таки пошел опять вверх и закрыл второй таргет. По второму таргету продалось еще 30% от сделки, уже по более высокой цене. Да? А, то есть у вас еще в орбит, ну, как в сделке еще вы полностью из нее не вышли, то есть еще одна треть осталась. И, соответственно, если вдруг даже он потом развернется и уйдет назад, то по стопу он закроется на уровне, где вы покупали, то есть без минуса, то есть вы два таргета отработали в плюс. А в идеальном случае это когда все три, например, или четыре таргета отработались, и они, а, а, и, то есть по факту у вас уже все. То есть и стоп снимается, и, и, и вы из этой монеты вышли, и у вас уже в биткоине, грубо говоря, на вашей бирже лежит снова депозит, и от того, что у вас уже в биткоине, вы можете снова принимать следующий сигнал и работать дальше. Вот, это прав... ну, позитивный сценарий, то есть если берем негативный сценарий, то есть, допустим, у нас цель стоит на 130, а рынок по какой-то причине, а он реально непредсказуемый, то есть нет такого правительства, который конкретно знает, какая монета, когда конкретно и как будет расти. То есть, ну, все на ощупь, отталкиваясь от опыта, от каких-то аналитических данных, от каких-то статей, которые они прочитали, от логики какой-то, да, то есть, то есть у каждого своя стратегия, как они понимают решение по сделкам, но тем не менее иногда идет не по сценарию. И, соответственно, когда идет не по сценарию, то есть она доходит у нас, например, до значения там 97, в этот момент все ордера вот эти отказываются, и сделка закрывается, и мы выходим с минус 3%, именно от сделки, то есть не от всего депозита, а именно от сделки, выходим с минусом и ждем уже следующий сигнал для того, чтобы принять. Вот, в чем здесь фишка? То есть вот как я сейчас рассказываю, все круто, логично, то есть я нажал на кнопочку и заработал. А давайте посмотрим, как это работает у людей вообще в целом на рынке, которые работают самостоятельно без подобного сервиса. То есть если они работают на каком-то сигнале или на каких-то разных сигналах, у них сценарий выглядит чуть-чуть по-другому. Давайте их сценарий посмотрим, чтобы было преимущество, понятно, почему с, ну, с криптоноидом сервисом удобнее торговать. Смотрите, даже если вдруг они где-то получили сигнал, они не нажимают на кнопку «Да», там, зайти в рынок. То есть очень часто это делается так, что человек просто едет вот вот он едет за рулем, и приходит этот сигнал. Теперь что у него? Нервы включаются. Почему? Потому что сигнал надо принимать по максимуму быстро, то есть максимально быстро. То есть не ждать там час, два или три. То есть если пришел сигнал, и он тебе подходит, ты на него сразу в идеале нажимаешь. И нажимаешь как? То есть ты открываешь компьютер. Можно с телефона, но с телефона неудобно, поэтому люди открывают компьютер. Представьте, во-первых, ты едешь за рулем, тебе надо остановиться. Найти, соединить компьютер с интернетом, а, соединил с интернетом компьютер, а, надо а, а, ну как, ну как, залогиниться на биржу. пока логинишься на двухфакторную идентификацию, потом открываешь свои балансы, там, идешь, или, там, сразу же идешь на exchange, выбираешь пару, а, выставляешь первый таргет, а, выставляешь стоп и, и, и отслеживаешь всю эту канитель сам, вручную. Да? А, то есть, Спать неудобно, потому что, блин, стоп может не сработать, там, или еще что-то мало, ли, там, это очень часто такое присутствует, да? Неудобно, то есть волнуешься, то есть уже нервное напряжение. Отслеживать все таргет тоже нереально, потому что постоянно фокус внимания сюда теряется. То есть по факту ты сидишь ну, там, с утра до ночи в интернете и следишь за графиком курса монет, там, в которых ты вошел. А что если у тебя не одна монета, а их там 40? То есть тебе нужно все 40 там, отдельно отслеживать, то есть все, все свои ордера, все там вообще реально просто за всем следить постоянно. Что же здесь? То есть, опять же, еще раз, это просто помощник, который помогает вам делать эту работу. То есть не более. Это просто помощник, который помогает делать эту работу. Да? Но, тем не менее, здесь намного проще. Я могу весь день заниматься какими-то делами. То есть вот у меня кейс, я был в Турции, и в тот момент, когда запустился уже тест по отложенным ордерам, то есть обновленной версии системы, да, я прямо на сцене, мне нужно было делать признание друг, друг одному из турецких лидеров. Я только поднимался поднимаясь на сцену, приходит сигнал. То есть представьте сценарий второй, который я рассказывал, когда мне надо, ой, ребята, все подождите, мне нужно срочно там, принять сигнал, там, открыл компьютер, зашел в рынок, там, я не знаю, там, сфокусировался, что-то сделал, а я просто вытащу телефон, говорю, ой, сигнал, о, хорошая монета, нажал кнопочку «да», положил в карман и, и забыл. Дальше происходит как, мы уже пока мероприятие провели, уже пошли на ужин, на не ужин сижу, смотрю, в боте приходит сообщение, ордер закрылся, ордер закрылся, ордер закрылся, то есть то, что я принял там, ну, грубо говоря, в состоянии, когда я был крайне занят, я принял сигнал, и пока я ужинал, я уже на этом сигнале заработал. Это удобная, оптимированная торговля. Но это не говорит о том, что теперь я вообще за этим не слежу и все подряд принимаю. То есть там есть определенные нюансы, которые там нужно учитывать. Я здесь кое-что пометил, сейчас я еще это расскажу, потом мы с ребятами поговорим, то есть это уже люди, кто профессионально грубо говоря, торгуют и разбираются в биржевой торговле. Соответственно, они принимали участие во всех тестах, и в первом заезде, и во втором. Вот. И они нам уже там более-менее какие-то детали еще расскажут. Вот, теперь, что я хотел рассказать. так. Вот, смотрите, также важно еще понимать, то есть, как бывает, например, там монеты, где реально очень маленькие объемы. То есть, вот это мы уже о рисках. Мы, наверное, сделаем проще. Я сейчас включу парней. У нас, что у нас? И мы еще сегодня с вами хотим поработать по... Так, как мне выйти отсюда? Сейчас, секунду. А, вот здесь. Парни, меня слышно? И, наверное, видно так, как мне включить. Забыл, как подключается. Давно на коньковате не работал. Так, да. Ага. А, давайте я сразу же представлю. У нас здесь с нами Олег и Лев. А, парни, это действительно так, что вы оба принимали участие в самом начале тестирования этого сервиса? Оба или вместе, да? А, давайте с вами поговорим на тему, а как... Давай, Лев, ну, с тебя начнем, наверное, да? Мы уже с тобой, тем более, до того, как приступили уже обменялись, на кое с вами. А, как это все происходило? То есть, сервис приступил к тестированию, что все происходило. То есть, были какие-то сбои, или вот с чем вы сталкивались? Добрый вечер всем. всем. Да, Спасибо за внимание, Антон. Да, а, с радостью я, С самого начала, с самого начала, там из первых дней группы группе тестировщиков. А, а, но сразу хочу сказать, друзья, а, что многие просто не до конца понимают, вообще в чем. Наша функциональная обязанность тестировщиков, да, многие задают вопросы, а сколько вы там заработали, зарабатывайте, покажите чек. Друзья, вас я хочу успокоить, мы не зарабатываем. Тем, что мы занимаемся, мы просто тестируем систему. Что значит тестировать? Это, у меня просто есть опыт запуска проектов вообще с нуля, и я могу тех, особенно хайтеров, тех, кто постоянно что-то говорит, я могу успокоить, что по времени запуска криптоноида, да, мы очень быстрыми темпами идем. Почему? Потому что все ошибки, которые были еще месяц назад, ошибки действительно есть, а это неизбежно. Просто, может, не до конца некоторые люди понимают, что такое вообще интернет-проект вытащить в интернет. То есть, когда на него возлагается какая-то нагрузка, да, падает на него, и он совершенно может непредсказуемо работать. И тут много субъективных факторов, да, и биржа. И каналы, которые поставляют сигналы, и сам криптоноид, и, и бизнес нашего сообщества, которое интегрировано. Знаете, сколько этих факторов, и которые вот, как вместе, так и по очереди могут влиять на все. И в результате, конечно, появляются ошибки. Это нормально. Нормально, почему? Потому что, повторюсь, любой сервис, когда на боевой сайт, сайт, который уже, на котором находятся люди, да, пользуются, он дает ошибки. И наша задача, как раз, находить эти ошибки и показывать, Потому что э, программисты, которые это все делают, они просто физически не могут это увидеть. Когда они втроем-четвером смотрят, они не могут увидеть то, что будет, когда будет 100 человек, 200. И Анатолий абсолютно правильно говорит, когда поэтапно заводить э, даже людей, э, те, кто будут сначала 50, потом 200, потом больше. Почему? Потому что нагрузка увеличивается. А под воздействием нагрузки, под количеством э, пользователей, да, могут какие-то еще ошибки выйти. И вот тут самое главное, друзья, чтобы вы понимали, можно было сделать, как многие компании, э, выдают сырой продукт, да, и по ходу пьесы, да, там что-то и переделать. Ну, э, просто я опять же имею опыт, да, столько будет негатива, даже не представляете. А 80% сообщества вообще понятия не имеют, что такое интернет-ресурсы, и в том числе э, все, что связано с криптовалютой. Можете представить, что будет вообще э, происходить. Поэтому абсолютно логично, абсолютно нормально а, а, просто подождать. Мы а, тестируем, да, мы каждый день с утра до ночи, вот Олег знает, ну просто реально с утра до ночи, ночью просыпается, потому что а, ошибки есть, да, может стоп-лосс не сработать, нормально, и мы отслеживаем, чтобы стоп-лосс не, не слетел, мы вручную его выставляем. Это нормально. Мы Но делаем, я называю это одним словом, макулатурную работу. То есть так оно будет звучать. Но она нужна вот для того, чтобы все вы, члены сообщества, 80 и еще больше людей, а, людей будут еще больше, могли смело прийти а, на проект и пользоваться уже, а, так знаете, как алмазом граненым полностью работающим ресурсом, без ошибок. Ошибки просто, они, ну, лучше их не, не допустить, чем потом их а, исправлять ошибки, которые вот, негатив, да, который может выйти. Да, ошибки, они есть, но исправляется, и это нормально, друзья. Просто единственное, что я вам хочу сказать вам, просто не беритесь терпения, осталось не так много. Почему? Потому что с каждым разом, с каждым обновлением, вы же видите, что обновляется сайт, да? Уже он более качественно работает уже, а, уже алгоритм работы совершенно другой. И вот сейчас маленькие штришки остались, они будут а, доведены. Потому что я почему так говорю, потому что я знаю, как это, друзья, работает, да? И мне вот не надо там объяснять, рассказывать. Это может занять месяц, два и полгода и больше. Просто не до конца все понимают, что такое вообще ресурс. Запустить с нуля и сделать его таким, чтобы он был для всех. И не для пяти десяти человек, да, а несколько десятков и сотен тысяч рублей. Ну, и... скажи в целом, когда... Когда первая версия запустилась, где еще логика была отработана не так, как нужно, то есть вот это нашлась ключевая критическая ошибка, которую ну, пришлось там переформатировать. Даже вот я не знаю, как у вас был опыт, то есть я ну, как, не занимался именно профессиональным тестированием, я знаешь, чем занимался? Я на Binance чуть-чуть битка положил и нажимал, подписался на несколько каналов, нажимал просто все кнопки, всегда да нажимал. Вот. и ты знаешь, я потом ну вот. что-то как-то мы а? тоже -то нажимаем, наша работа нажимать «Да» все время. Да, да но вы-то еще делали, отслеживали там все стоп лосы сработали, не сработали, там у вас там же целый список задач, то есть что все там делать, да? А я это все делал, я просто ну, понажимал, и потом я обратил внимание, что какие-то ошибки шли, еще что-то, ну то есть бот там то одно пишет, то второе, выхожу в кабинет, он другое пишет, на номинация. Все сработало как надо. То есть вот такое вот все было. Ну, вот. И потом я, когда узнал, что уже все готово, второе обновление, а, и, кстати, пока готовили вот это большое обновление, то, что часть там кода меняли, да, а, отдельные модули там по монетам дальше тестировались. И уже к завершению вот этой первой фазы тестирования а, все отладилось, и все взгнули, говорят, Фу, вроде бы нормально стало работать. Еще не так, как надо, то есть как сейчас, ну вот уже нормально. Короче, мне потом пришла инструкция, закрываем все ордера вручную, мол, всю статистику сейчас удалим, потому что будем запускаться заново. Я не знаю, как у вас отработало, но у меня был плюс. То есть у меня даже там получилось, то есть я даже вручную просто прозакрывал, не проверяя, вышло все в плюс. А как у вас прошло это вот, в профессиональной среде? А как? Это зависит, какой ситуации был рынок. Если он был а, на, на подъеме, то понятно, ты плюс закрыл. А... Когда последний раз обновление, это было вечером, я узнал, это все в коррекцию ушло. Практически все монеты были в красной зоне, и поэтому, ну, я не, в убыток точно не ушел никто, по крайней мере, я знаю. Uh -huh. Мы, так, не зарабатывать пришли, а действительно, наша задача как э, обновление, это значит тоже скидывать все ордера, их продавать ручную и опять по новой начинать. Uh -huh. Если... ну, в общем, я это сделал, я это сделал, а, все там позакрывал, сидел там, ждал, ждал, ждал. Потом мне сказали, что да, все уже вот, вторая версия, вот она запускается, сказали хорошие каналы какие, я вот на них подписался выборочно, да. И что я делал? Я опять еще битка залил, ну, мне уже в первый раз понравился, ну, еще И это самое, опять все, да, принимал. И мне, у меня такое ощущение, что когда второй раз, вот, вот, вот после оптыпа, да, здесь боевой сервер, когда запустили... Мне кажется, стало хуже еще, чем было в первый раз, при первом запуске. То есть там, вообще все, вот так началось. Я думаю, что происходит вообще. То есть данные вообще реально просто были разные. И я вчера сделал срез, и у меня вышло суммарно все равно около 20% больше стало битка. Вот как у вас, Олег, может быть, ты пару слов еще расскажешь? То есть все-таки интересно разные мнения, потому что у вас там все-таки другие были разговоры. Может, люди нервничают. Олег такой, да, кивнул и отключил видео, и все. Ушел в коррекцию. Алло, алло, слышно хорошо меня? Да, да. Всем добрый вечер. Я думал, я микрофон включил, а я, оказывается, видео отключил. Я на минутку предыстории. Это было весной прошлого года. Один умный человек в лице Анатолия Ильи сказал, что, ребятки, держите деньги просто на бирже, на долгосрок. Я вам не рекомендую торговать. Но я же оказался человеком... Дай-ка я попробую, потому что у некоторых с января 2017 года по апрель 2017 года там, с одного битка 100 получалось и так далее, когда рынок рос, да? и все думали, всегда так будет продолжаться. Вот. Я же попробовал, сигнальщиков накупил, как они там платные, бесплатные. Да. И вот представляете, когда монеток у вас примерно 40, и вроде все растет, и биток начинает падать, и если весной, когда биток падал, монеты там росли к примеру то здесь все происходило вообще наоборот и получалась такая коррекция что монеты уходили в минус 70 80 процентов ну, я, я подтверждаю твои слова до да, отследить вот эти там допустим накупил то 40 монет да у тебя на битрексе на бинансе ой бинанс еще не было там на полоноксе все это было и все и вы, вы не это представляете да. что такое подойти сесть за компьютер и залипнуть на сутки это легко просто легко потому что засыпаешь Вроде там какой-то ордер выставил, потом в 5 часов в холодном поту, блин, эфир вверх пошел, подбегаешь к компьютеру, садишься, он не пошел, фу, слава богу, отменяю все. Это полный кошмар, это такие нервы. Вот я подвержаю полностью тольные слова, значит, по поводу криптоноида. Вот это как раз выставление, ну, кто не знает, на бирже невозможно выставить сразу и ордера на продажу и стоп потому что а это невозможно. Да, Все-таки. А? Надо следить, ну, может быть, вы с профессиональной стороны расскажете вот эти вот детали и тонкости? Ну вот, да, и получается, момент такой, что ты ордеров, на... вроде ордера есть, у тебя стоят, и монетка вверх идет, и ты не знаешь, сейчас же никто не знает. Это раньше много аналитиков было, сейчас они все слились, раньше ютуберы прям. Да, а сейчас нет аналитиков никаких. Есть там 2-3 человека еще вещают, но они вещают, как биток пойдет либо туда, либо сюда, либо шортится будет, но это кстати, не то. Кстати, да, вот это не я то. не знаю, как вы это видите, я общем, включаю какой-нибудь аналитический обзор. Допустим, разбирают пару, там, я не знаю, биток УСДТ и рисуют канал, там, восходящий или там нисходящий, границы, и говорит: вот смотрите, ситуация такая: вот сейчас мы подходим к границе канала, и у нас очень большая вероятность, что мы сейчас пойдем там вниз. Ну, верхний границ пошли, сейчас пойдем вниз. Вот. Но если мы не пойдем вниз, тогда мы пойдем вверх. А если не пойдем вверх, тогда будет коррекция. Я задаю себе вопрос, ну нахрена мне нужна такая аналитика? Я, реально. То есть, то есть, ну, короче, понимаешь, что я имею в виду? Ты так же это видишь или я только не так это вижу? Да, вот по поводу, за прошлое лето где-то минус 2-3 тысячи долларов на вот этих сигналах улетело. Потому что никто не знал, как будет себя вести рынок. И вот как раз вот это выставление сейчас в криптоноиде именно стоп-лимитов вот этих, автоматическое. Потому что мы сейчас работаем, ну... 14 максимум сигналов у меня было, 14. За да, то там, меня, ну, это время Ну, в течение двух суток примерно, 14 сигналов, да. И тоже за ними слежка, тоже просто утром в 5 там встал, подошел, сел и залип на 2 часа. Потому что надо поглядеть, вдруг что-то отменилось, вдруг не отменилось. Поэтому кто думает, что там криптоноид долго, ребята, это кропотливая долгая работа, Потому что, правда, вначале плюс шел, у меня плюс плюсануло по первому этому, хорошо, прям реально. А когда апгрейд получился, у меня минус пошел. Ну, не сильный там, 5-10 долларов такие мелочи. И, в общем, вот это, конечно, палочка-выручалочка для тех, кто занимается какими-то своими делами, там, приглашает людей, занимается чем угодно, чтобы не залипать, не сидеть около компьютера. Это решает такую боль человеческую, реально. Именно стоп лосы вот эти, это... Давайте да я вам покажу. Просто еще не все знают, что это такое. Вот смотрите. Это сейчас у меня на Binance открытых ордеров, видите? То есть это мне... Каждый этот ордер тупо надо отслеживать вручную. Но самое интересное, выставлять тоже вручную. И вот обратите внимание, здесь есть лимит ордера, а есть иногда стоп-лимит. То есть стоп-лимит это когда... То есть пошло не по сценарию, и этот сервис, то есть наш... Он отказал все те ордера, которые были на продажу сверху, да, и выставляет стоп лимит ордер чуть-чуть ниже. Ну там чуть-чуть ниже, там плюс-минус три процента ниже, чем, чем сигнал, по которому он купил? То есть ордер, по которому он купил. Вот это вот, вот это вот. Людям надо делать вручную. Олег, я правильно понимаю? Или Лев? Кто-нибудь со мной разговаривает еще? Я опять микрофон выключил. Ага. Да. да да да все верно все верно все верно потому есть, что вот спать невозможно пока ты в... это самое да? Ну. вообще не то что спать невозможно это нервом хана просто если честно okay. Вот здесь я вижу вот из этого всего количества открытых ордеров то есть здесь по выставлялись несколько стопов да? то есть вот помните я говорил в самом начале что баланс между плюсовыми и минусовыми сделками тоже нужно найти вот соответственно если мы какой-то канал ищем то есть вы знаете он может дать нам например а там 50 сделок, из них там 40 убыточных, да, или там, ну, к примеру, там, да? а 10 в прибыльных, если эти 10 там отработали, хотя бы 5 из них там на там, все 3 на 4 таргета отработали и закрылись там в плюсы, то есть ты все равно еще остаешься в плюсе. Да? вот, Но вся фишка в том, что мне это все надо делать вручную. Так вот, благодаря сервису crypto 0, то есть он следит, то есть мы можем идти спокойно спать, заниматься своими делами, а он отслеживает за курсом, за графиком и в нужный момент отказывает ордера, выставляет стопы. Если до стопы не добралось, опять пошло в лес, отменяет стоп, опять выставляет ордера на продажу по тем таргетам, которые были установлены. Я считаю, что это ну, крайне удобно. Вот. И теперь следующее, например, если мы посмотрим там по открытым, нет, стоп это открытые ордера, давайте посмотрим, например, ну, там, давайте историю ордеров. Вот, например, сегодня, чтобы было понимание, у меня сегодня с пол восьмого моего времени и до сейчас, я еще только вот на обед коротко вышел, и то обедал не один с другим человеком, у меня там переговоры были, грубо говоря, да. Сразу же назад вернулся, опять на телефон, там, на Zoom, там, и вот все вот эти переговоры, переговоры, переговоры. Сегодня у нас четвертое число, то есть я на биржевой аккаунт вот только что зашел перед тем, как вышел с вами в эфир, Uh, и я вижу, что 24 числа, видите, вот это я все перечисляю, то есть вот эти вот первые два раздела, это то, что происходило по ордерам, то есть это мне нужно было бы вручную еще отследить, какую монету uh, закупиться или, uh, там, я не знаю, там, продать, uh, отследить там эти выставленные таргеты, насколько они прошли или нет. Если что, отказать какие-то отпира, выставить стопы. Короче, я это все не делал, но это все делается, и я считаю, что это крайне комфортно. Лев, есть какой-нибудь комментарий? Да, да, я как раз и хотел сказать, ты прямо с языка у меня снял. Друзья, момент, по поводу того, что абсолютно правильно говорит Анатолий, тут просто вы с ума сойдете, да? но это же не спать надо. Я вам даже больше скажу, имея наш ресурс, это Криптоноль, и то спать уже не хочется. Знаете, почему? Потому... <смех> Здесь такая вещь есть. Хочется не пропустить сигнал, который тебе приходит. И ты поэтому, даже если раньше я выключал телефон на ночь, а, то есть, на ну, бесшумно стал, то ты его оставляешь включенным, потому что тебе сигнал даже может прийти. Это, это одна из таких моментов, которые вас ждет, это 100%. Да? А, ну, и хочу добавить, друзья, просто, чтобы, чтобы вы понимали, когда закончится в тестовый период, а он закончится в самое ближайшее время, я вам скажу, что такого инструмента на самом деле вы еще не видели, это, это реальный, но ну, еще раз повторюсь, ваш э, инструмент находится вот в этом телефоне, как Анатолий правильно сказал, все ваши функциональные бьется, нажать только кнопочку «согласен», да. – Только вовремя, да, надо постараться, ну, или ну, часу, а да, и... пофигу, или… А – Если ты не вовремя сделаешь, просто сигнал, он уже ушел, услышали да то есть если вовремя не нажал на кнопку он не принимается. Да, то есть принимает диапазон который ты не попал а там если, всегда приходит диапазон в течение которого ты должен успеть принять сигнал а если он ушел выше то все вот диапазон что имеет в виду лев как раз например сигнал приходит давайте вернемся вот снова к кнопке buy что вот сигнал пришел вот на 100 надо зайти да и вот он выставляет допустим вот здесь вот сигнал надо зайти и он выставляет диапазон Например, на 101 и на 102 ты еще можешь зайти, и на, там, допустим, 98-99 ты еще можешь зайти. Да? То есть вот такие скобочки скажу, вот так вот, да? вот. Но если ты, например, сигнал принимаешь, а ты уже находишься вот здесь, например, да? вот здесь, то у тебя просто ну, не сработает. Или если здесь, он тоже не сработает. Так ты имеешь в виду? Да, да. Диапазон, ну как не все еще знают, что это, вот хотелось просто пояснить тоже, да, вот, а, то есть по факту, скажите, вот вы с профессиональной точки зрения, а, с этим сервисом возможно мне хотя бы просто раз в день, там, полчаса уделять времени, чтобы проверить, все ли там сработало или нет, или все-таки это такая тоже часовая тягомотина и с постоянным напряжением, ну вот вы по себе, вот как пользователи, уже сейчас ощущали там почти месяц тест тестирования, окей, там, окей, это не боевая штука, но тем не менее, а по ощущениям, как у вас? Я О. скажу. А, ну говори, Лев, говори. Говори, говори, Олег, говори. А, я хотел сказать, что вот после апдейта, да, у нас три, по-моему, было апдейта, после какого-то апдейта некоторые монеты оставались, ну, приходилось вручную их продавать. И тут хотелось бы сказать про скорость работы робота и человека. Я пытался вручную их продавать, вы не представляете, какое то мучение. Я брал с продающего стакана, только нажму, уже все, уже ниже цена, опять я отменял, ниже, ниже. Но робот, конечно, он все точно и быстро делает, нам никогда не угнаться за ним, поэтому... А, то, то есть, так. даже если э, робот по-любому имеет преимущество перед трейдером, который реагирует вручную, ты, ты имеешь в виду, да? Ну, в последнее время говорят, что 80% всех сделок на биржах происходит роботами, поэтому с ними таскаться человеку, ну, мне кажется, бесполезно. есть такое, да. Угу, угу. да. Единственный момент, как бы продолжение скажу, извиняюсь, что я не угу. Давай, а, давай. касаемо а, принятия сигнала, а, то есть, если сигнал пришел, и вы. По каким-то причинам увидели его через полдня, но оба уже будут у вас висеть, да? Вот mm -hmm. тут очень важный момент, потому что а, здесь просто тут в данном случае, конечно, нужно смотреть, потому что если у вас сигнал может уже ушел памп, ну то есть такой вновь, другими словами, и уже вернулся обратно, и вы его примете, то есть сигнал получается уже отработан. Но вот здесь, конечно, это как бы вот такой небольшой совет, что прежде а, сигнал, который уже... По сроку давно висит его, ну, нет смысла нажимать. Лучше не брать, да, то есть, ну, в идеале реагировать там в ближайшие там 2-3 минуты, правильно? Да, да. Просто. Ну, если уж есть желание, если возможность, то зайти, посмотреть на самом деле в интернет в Binance. Сейчас приложение на телефоне есть, и посмотреть, на самом деле, в каком стадии сейчас монета. Может, она еще не поднялась, после долгосрок. Поэтому... Кстати, в криптоноиде то ли функция есть такая. <связывающие> а, там на пару нажимаешь и у тебя график бинанса выскакивает да, да, да, там, в течение минуты с ценой очень удобно только не и, выходя на биржу да. можно посмотреть да. смотрите вот допустим у меня здесь принятый сигнал да? а, то, есть, то есть сейчас после обновления еще сигнал здесь дублируется ну, чтобы не только в канале но и здесь вы можете видеть таргеты ну, по сигналу После происходит что? Происходит покупка, и потом выставляется вот этот таргет на продажу, и вот как мы вот в данном случае видим на VIA, мы видим, что два таргета отработало, ждем третий. Как только третий отрабатывается, то есть этот сигнал полностью закрылся, и вот здесь, вот, соответственно, отображается его прибыльность. вот Теперь, что имел в виду Олег, когда говорил, вот здесь обратите внимание, вот эти вот значения, то есть сама пара, то есть VIO BTC, например, да, она кликабельная, то есть вы на нее нажимаете и можете просто посмотреть по графику, то есть где он находится. Ну, вот давайте посмотрим, что я имею в виду. Например, у меня таргет стоит следующий на вот 10-260, должен, ну должен продаться. Мне интересно, где сейчас находится график. Вот я вижу он... О, смотри. Это получается мне надо вручную что ли его закрыть теперь. А нет, подожди, это уже 10, 11. Смотри, кстати, здесь какое-то меньше да, значение, чем здесь. 20. Здесь должен быть 11, 10. Это стоп. это стоп стоит, скорее всего. У тебя сигнал отработан. Наверное. А, он уже отработан, да, да, да. То есть он два таргета, получается, отработал. И здесь я могу видеть, что он вот уже даже еще дальше пошел, да. То есть на 11 даже, вот 11,29, 11,28. Да, то есть, то есть я на графике могу хотя бы более-менее там ориентироваться, если там вижу, что ну, неохота мне в этой сделке торчать, то есть я могу зайти здесь напрямую, закрыться и все. Вот, а теперь, коли уж мы до сюда добрались, там, давайте посмотрим, вот 24 число, где у нас, это вот сегодня, когда я вообще не работал, было ли что-то сегодня какое-то движение, вот давайте посмотрим, вот по МФТ, по МФТ. То есть я вообще не призвал фокус, ну, вообще этим сегодня сделкам вообще нисколько. То есть я на Binance зашел перед выходом. То есть я вижу, у меня по МФТ было несколько закупок. И я вижу, что у меня по МФТ вот это была последняя, так, 9. Так, да. То есть, видите, она мне отработала. Здесь получается все там три таргета. Давайте посмотрим другое, что было. У меня еще старая отображается. Так, вот, X, вот XRP здесь, по-моему, она сегодня как раз была стоп сделала, да? Ну давайте глянем XRP поиск. Э, три закупки у меня было только 24го была вот одна закупочка. Так. Все, то есть здесь была просто закупка, то есть пришел сигнал, я его принял, он отработал, все, сделка сделалась, хотя я на бирже даже не заходил. Давайте посмотрим, что там NAV у нас, да. Я лучше буду ZEL отслеживать, потому что там понятно, какой плюс закрылся, какой в минус. Все, что смотрим у нас NAV, то есть у меня получается было два закупа 15 числа. 16-го он еще раз закрылся, то есть 16-го, грубо говоря, два Зелла закрылись по одному закупу, и второй закуп, ну-ка еще посмотрим, по цене, 539-544, походу вот этот 544 отработался только вот у меня 24-го, сегодня два вот сигнала закрылись. Еще обратите внимание, когда входите в рынок, особенно когда особого опыта нет, здесь нужно понимать следующее, то есть какие-то сигналы отрабатываются в течение дня, да? Какие-то сигналы могут у вас висеть 2-3-4 дня, а какие-то сигналы, вот здесь вот смотрите, я 15 числа входил в рынок и только 24-го он вышел, то есть это больше недели, а тем не менее я по 5.44, что значит, сервис для меня купил, я принял сигнал, он для меня по 5.44 купил, по 6.25 закрыл Сделку. то есть это, это плюсовая сделка, да? Что скажете, Лев? Да-да-да, конечно. Крайне удобно, причем закупала я, получается, еще тогда, когда логика была не обновлена, да? Так, давайте посмотрим, что нам еще сегодня закрывалось. Я хочу стоплоску найти, чтобы видно было что э, я могу спокойно делать там свои дела, а он не отрабатывает. это, по-моему, NTIX по стопу вот а, И причем учтите то, что вы сейчас видите, то есть это же еще э, то есть не до конца отработано. Да, вот, посмотрите по стопу. Видите, он по 26 закупил, по 25 продал. Ну это не критично. там даже. Это... А, еще одна особенность есть такая, да. я забыл сказать. Да, скажи, а, он в криптоноиде, допустим, закуп выставляет в, в определенное как Определенный промежуток цены, допустим, там от 0,025 до 0,027. Да? В криптоноиде пишут, допустим, 0,027, но на самом деле, если на биржу зайти, посмотреть закуп всегда меньше на какое-то число. Да. Поэтому убыток, допустим, если он по стоп-лоссу продался, и в криптоноде будет написано убыток там минус 5 процентов. Я сегодня считал, на самом деле убыток был между одним и двум процентом. Не, ну цифры сейчас э, отображаются еще не все корректно, скажем так, да, то есть первое, на чем зам, заморачивалась команда разработчиков, это чтобы коммуникация бот, э, сайт и Binance э, работала, то есть если, например, в, в боте отобразилось принять сигнал а он его принял, то через сайт должен мгновенно перейти сигнал и за, закупиться, и, ну, скажем, или там продаться, если что-то там продается, то есть вот это вот коммуникация, то есть сейчас вот вы, как люди, которые, как вы говорите, и днем, и ночью этим занимаетесь, как вы видите сейчас работа вот именно вот этой коммуникации, биржа, вот? Yes, хорошо. То есть 4, 3 с плюсом, 4 с плюсом, как скажете? Вот. 8 из 10, да, есть к чему стремиться, еще 2 балла оставим, да? есть, да, к а. чему стремиться, мы уже пишем, что бы хотелось добавить программистам, потому что для этого мы и сидим, повторюсь, да, чтобы идеально работало все, это в ближайшем будущем, вы увидите сами, что все это будет как часы работы. На данный момент, да, есть вот... Последнее обновление, он уже близко к идеалу, да, что работает, и боты, и криптоноид. Там, да, именно в цифрах, может быть, в процентах, не до конца логика, правильно. А, раз уж заговорили о цифрах, я не могу не сказать, чтобы вы просто понимали, а, речь о каких цифрах идет, да, о тех о процентах, которые все спрашивают, какие проценты. Так вот, я вам, друзья, скажу, если вы а, уже обратили внимание, показал Анатолий, с каждой сделки вы будете получать, там есть сделки по 3% и по 5%, а есть сделки по 16%, 18% были, да? я просто не хочу сейчас говорить, что это будет там а, тысячи процентов, ну что вы просто примерно представляли, если у вас даже будет 2-3 сделки по 3%, извините меня, это 10% в день, да, а на 30, Не, процентов? ну извини, э, э, давай так сразу, во-первых, она же не на всю котлету закупает, значит мы не можем сказать там 3 или 5% в день. От сделки? От, сделки, от да. сделки может быть много, да, по идее. Да, то есть, ну, скажем, вот сегодня у меня, говорю, был, то есть для меня подтверждение, сегодня у меня здесь был профессиональный, ну, как человек, серийный бизнесмен вообще, но у него как хобби, что ли, или такое жизнь, там, вовлечение там, последние года, он профессиональной торговлей занимается именно трейдерством, опционы, там, потом всякие физические там вот эти инструменты. Форекс и все такое. И вот он тоже здесь неподалеку живет, и у нас хороший контакт через одного близкого знакомого. Он тоже взял, говорит, а... я говорю, так у нас тест еще, говорю, ну, не надо там ничего. Да нет, все нормально, я же толпотный, типа дай мне тоже. Я говорю, ну, хорошо. Он тоже партнер, у него, соответственно, доступ есть, мы ему дали, и сегодня вот он звонил. Я же в этом кругу еще это не рассказывал, просто уже сегодня рассказывал. А? Лев. Здесь же не рассказывают, чтобы два раза не рассказывать, что-то я сейчас вспоминаю. Еще момент такой про скорость. Это сейчас... же не рассказывал еще сейчас на этом вебинаре. что два раза одно тоже не рассказывать, Олег. Вроде нет, нет. А, Окей, все, дослушайте до конца. В общем, я думаю, сейчас приедет, скажет, там, что там, сервис у вас, там не фурычит, ничего не работает, ничего не это. Вы знаете, мы про сервис буквально минут 10 поговорили, то есть изначально, что он про сервис сказал, говорит, сервис удобный, то есть да, есть какие-то недочеты, но тем не менее я с ними сработал плюс 5% за там, пару недель там, от депозита. То есть это хорошее подтверждение для нас, что и человеку было удобно, самое главное. Извини, Олег, я тебя перебил. Ничего, я просто хотел сказать про скорость. Сегодня специально попробовал посмотреть время от прихода в Telegram сигнала от бота. И сразу биржа была открыта. В истории заказов смотрю, уже прокуплено все. Видел, да, я... кстати, вот у меня как раз, когда у он видел, три сигнала пришло. И как, это, он как раз у меня был вот перед вебинаром. И, и раз, я вижу биржевой аккаунт, мы с ним по сделкам там смотрели, у него вопрос был. И оно раз, и пошло, ну, прям, короче, я сигналы в Телеграме принимаю, и тут же в ордерах выставилось все. И реально быстро было. Ну, как в той песне, пусть работают роботы, но не человек, да? Да, хорошая песня, кстати, может быть ее вставить, как, когда сайт открывается, пусть играет. Да, то есть смотрите, вот я другой канал, вернее, сигнал Кей открыл, то есть он 18 числа только пришел, 23 числа там первый закрылся таргет и а 24-го там 2 то есть сейчас ждем, 3 закрывается, и все счастливы, основном, да? то есть это окей, и давайте просто, ну как, хочу сегодняшний день разобрать, чтобы вы видели, ну, live, как это работает, вот тоже было на продажу EDO. EDO, смотрим, да, то есть вот, вот, вот прямой пример, смотрите, он отследил и закрыл стоп-лоссом, сам, то есть это реально очень удобно, да, то есть вот он по э, 19.46 купил, 19.40 продал. То есть 4 единицы я потерял. Вот, Но ну, а сколько времени я сэкономил, это было круто. Так, давайте сейчас еще одну страничку пробежимся, что сегодня было. Ну, чтобы это все лайф было, я думаю, это важно, потому что где-то кто-то в чатах писал. То есть у нас же люди хоть с пониманием, хоть без, либо что-нибудь написать. Uh, вот я вам показываю, как это реально идет. То есть здесь вот у меня по 7 было 1391, 1403, 1403. Это было продано. Это все было 8, 20, 20. Uh, Только, грубо говоря, на сделки вышел. И у нас получается 7 uh, Сегодня вот он, получается, 24 го купил и uh, продался в минус. Но вот здесь, вот видите, недочет. Он. Там есть один баг, небольшой уже его, по-моему, исправили. Да, должны были вот-вот зафиксить. Я просто сегодня с ребятами разговаривал. Они говорили, что вот там мелочь должна быть. Побед было, но уже после вроде нормально. Да, да, да. То есть он по факту сорвал мне по стопу, там, ну, минимально, там даже 3% не было, там даже 1%, что-то такое, да, вот. А сорвал по стопу, потому что минимально просто двинулась вниз. Вот. И поэтому она его сорвала. Вот. Ну, тем не менее. Так, что у нас дальше? Сейчас еще последнее посмотрим, что там еще продавалось. Нав мы уже смотрели, по-моему, да? Кей OK, смотрели, ее, ее купили. Ну, окей, OK, все, остальное мы уже посмотрели. Так, ну хорошо, тогда может быть, парни, если ничего сейчас больше. А, а, Анатолий, извини, я ее можешь как раз показать? Вот он зашел и сразу в открытых ордерах показывает, как выставили сразу таргеты. А, зайти на открытые ордера? А, вот, йо-йо, у тебя зашел, покажи сразу Open Orders, открытый что он сразу выставил, два таргета на продажу, вот они. вот. Да-да, это мгновенно произошло, я okay. как раз сейчас говорил, у меня iPad рядом открытый, я видел, что что-то открывалось, ну вот они как раз, да, лимиты выставились. Ну супер, если что-то добавить, парни, если нет, то предлагаю вернуться к аудитории, может что-то нам запишут. Ну, за это погоди, поддерживаю. Короче, у нас э, так, баланс забирать 10%. Так, э, давайте тогда... Ой, вопросов сколько? Много. Ой, сейчас, сейчас, сейчас. сейчас, сейчас. Э, с чего начать -то? Да, ребят, может заново начнем. Продублируйте, кто свои вопросы писал, что-то слишком много их здесь. Э. Я боюсь, что мы просто... Да, может быть, мы в процессе уже ответили на некоторые из них, да? А мой экран сейчас не видно, да? Сейчас меня видно. А, нет, экран видно. Давайте по вопросам пройдемся. Так, цена... вопрос. Цена прошла таргет 1, таргет 2, до третьего таргета цена не дошла и пошла вниз. Этот ордер закроется по цене второго таргета или по стоп-лоссу? Парни, скажите, как сейчас устроено? Сейчас по стоп-лоссу подтягивания, трейлинга пока нету. Расскажи, он... пожалуйста, он стоп-лосс сейчас уже подтягивает на безубыток или еще не, не делается трейлинг? А, окей, okay, то есть sure. это следующий этап получается, да? То есть ответ, да, смотрите, то есть он сейчас закроется по стоп-лоссу, то есть если вы видите, что он сейчас без убытки, можете сами закрыть или подождать, то есть он может развернуться, да? Вот, а в будущем, то есть есть такая функция, она называется трейлинг стоп. то есть, например, помните то, что я вот здесь на графике был, а, сейчас график не видно, сейчас, секунду, я график открою заново, на примере, чтобы было нагляднее, потому что не все знают, что такое трейлинг стоп. Вот, например, обратите внимание, там что у меня красный, да? Мы вот здесь вот зашли в рынок, да, и пошли наверх. И вот идем, идем, идем. И вот у нас первый таргет сработал, да? То есть в этот момент вот этот стоп-лосс, который был, скажем так, минус 3%, он подтягивается вот сюда в зону без убытка, в то место, где мы покупали по 100%. Okay. Теперь представляем ситуацию, И рынок пошел еще дальше по сценарию, то есть стоп плюс также переносится дальше. Еще дальше идет стоп плюс переносится, То есть даже если он будет возвращаться, то он даже вот этот последний закрывает в плюс. Я, наверное, так правильно объяснил, да? Это очень круто, да, на самом деле. Это, это круто. На биржах, скажите, есть такой функционал сейчас на криптобиржах? На форексе мы торговали, это уже давно было, а на криптобиржах уже есть это? По-моему, нет. Может ну, ну, сначала... более продвинутый, может быть, знает. Ну, может быть, есть какие-то, ну, скажем, на Binance это нет функции, да? На Binance точно нет. Угу. Ну, вот, значит, уже удобно, скажем. Давайте еще раз почитаем дальше. Так, нужно было на лайк приходить, чтобы понимать, когда запуск. Да, окей. А, да, кто по запускам спрашивает, мы раз в неделю проводим апдейты, и там можно послушать. Так, дальше закроется покупка. Так, это кто-то уже помогал, отвечал, когда... Появится, когда появится полное видео по криптоноиду, настройки, пошаговая инструкция, Денис, это видео самое логичное будет выкатывать к моменту запуска, когда пойдет уже клиентская база. То есть сейчас у нас с вами эксклюзивная возможность наблюдать за развитием довольно-таки сложного сервиса, вот, и это просто ничего больше, как, чем привилегия ну, как участников сообщества «Бизнес легко», -по», потому что у нас у этого сообщества получается эксклюзив. На, на данный момент на использование и на, в будущем на распространение. Так, о сроках сегодня не говорили, сказали, как обычно, скоро. Да, смотрите, относиться можно к сказанному с разных перспектив. То есть вы можете смотреть это в негативном ключе или в позитивном. Негативный ключ – это когда, что бы я ни говорил, вы считаете, что я вам что-то должен, и поэтому все, что бы я ни говорил, это, ну, короче, ересь в ваших глазах. Вот. Созидательное же мышление, это говоришь, что, блин, парни реально стараются донесуть, когда, прям завтра или послезавтра, главное, чтобы запустилось правильно, и если я могу чем-то помочь, скажите, я помогу. Понимаете, да, разница мышления? Поэтому я просто не созидательных людей взглядом мимо проезжаю, мне не, не о чем с ними разговаривать, чтобы вы понимали. Так, что у нас там дальше? Сигнал в любое время может поступить или есть определенные промежутки. Сигналы приходят в разное время, то есть э, они, я видел у меня и в 5 утра приходят, и в 4, и, ну, то есть в зависимости от того, на какие каналы вы подписывали, где работает команда, то есть если это азиатская какая-то команда, то там и ночью идет сигнал, то есть понятно, да, то есть, азиатские рынки торгуют мы с кем, так далее. Так, дальше. Так, несмотря на все обновления, депозит в минус не ушел. Да, я искал людей, у кого ушел в минус, пока тоже еще не нашел. Но я думаю, что наверняка где-то есть исключение. Так, очень много аналитиков по сигналам. Вопрос, сервис будет сам анализировать, какой нам дать сигнал? Или мы должны сами выбирать, от кого получать сигнал? Отличный вопрос, Николай, спасибо большое. Смотрите криптоноид это просто сервис, он не принимает за вас решение, что вам показывать а что не показывать, то есть он тупо показывает все, что ну, все, что он сигналы принимает, он для нас как зеркало показывает, и уже в нашей зоне ответственности лежит принять сигнал или отказаться от сигнала, то есть это вот важно прям понимать. И поэтому было бы здорово. Лев, может быть, можешь в двух словах грамотно объяснить, что такое там, я не знаю, там, пара с объемом, а что такое пара без объема и какие опасности и сложности могут возникнуть, если я принимаю какой-то сигнал, в котором нет объема? Ты меня сейчас хочешь погнать. Спасибо, Анатолий, это так мне сейчас э, подстарел называется. Не хочешь рассказывать? Ну, можешь не рассказывать, все нормально. Я думаю, а зачем нам рассказывать э, о том, что пара с Я думаю, это будет лишнее. Думаешь, лишнее? Да. Я думаю, да. тем более, ты же сам, сам в самом начале сказал, для тех, кто здесь в теме, это для них отдельная тема, отдельный вебинар, здесь только для новичков. Хорошо. Без слов, да, давай без матерных. Хорошо, хорошо. А если, если стоп-лимит есть, Анатолий, я думаю, смысла нет а с объемом пары, не с объемом, какая разница? Ну, с другой стороны тоже верно. То есть, ну скажем, риск минимирован. Yes. Очень большие риски, кто работает на пампах, соответственно, какие бы там вы качественные классные сигналы не видели, поверьте, команды, которые сзади, они время от времени прокручивают там своего рода махинации. И может быть такое получится, они объемом подогнали, подогнали, подогнали, потом выкидывают вам сигнал, и в тот момент, когда вы заходите, они выводятся сами. Вот, то есть… А? Правильно. Да, то есть поэтому, например, пара с объемом, это там, допустим, эфириум, там People, то есть, ну там крупные какие-то, скажем, лидеры. А есть пара без объема, то есть, ну, там торгов ведется там, в сутки там, на 0.1 биткоина. Вот. представьте, что вы на эту пару заходите там с 0.2 там цена просто в космос улетает а по факту ваши деньги вот это 0 1 переместилась тому кто у кого стоял это просто вы передали свои деньги другому. поэтому эти моменты может тоже поизучать то есть я считаю что это важно и нужно учитывать так набинать есть есть Купленные монеты на долгосрок, не биткоин. Криптоноид лучше к другому аккаунту подключить или можно к этому? То есть нет ли риска, что пара биткоин-эос, сигнал на бай возьмет мой eos который… Ну, здесь… Ну, как я… Короче, у меня там есть тоже пары, которые лежат на долгосроке. То есть э, сигнал четко приходит и говорит конкретную сумму, какой монеты купить. Берет он, покупает только с битка. И если э, сервис, допустим, вам купил там, допустим, на 001, то ордера на продажу он тоже выставляет, ну, грубо говоря, там, на, понятно, что там 0011, например, стало, да. Вот. Но количество монет было куплено на 01, допустим, 100. И именно эти 100 монет он и продаст. То есть поэтому я не вижу опасности парни, может добавить, но я не вижу. Да, да, совершенно верно. Сейчас стоит там ограничение у нас на 0,205 объем mm -hmm. торгов, поэтому сегодня у меня 10 процентов был, должно монет больше прикупиться было. Смотрю мало. Подсказали ребята, что там ограничение поставили, чтобы, ну на всякий случай пока, пока там баги такие. 0,6, чтобы... mm -hmm. коллег, 206. Угу. Да. Ну, в общем, какой-то лимит сейчас стоит, но это специально, чтобы… Да, он строго по лимиту берет, поэтому он лишние монеты не возьмет и не продаст однозначно. Да, да. Но это не точно. Да. Так, дальше. Сервис дает рейтинг каналов, а мы уже сами выбираем канал, от какого получать сигнал. Да, это правильно. То есть, по факту, это просто вспомогательный инструмент для того, чтобы вам легче торговать и не более того. То есть это не бот, в котором есть какой-то алгоритм, который покупает, продает, покупает, продает, там, и так далее. То есть это не такое. Вы просто выбираете команду, стратегию, которая вам нравится, и отталкиваясь от этой команды или две команды. Кстати, парни, знаете, что я еще хотел? Я думаю, считаю, что это важно заметить, что если человек приходит на торговлю, торговлю, скажем, с криптоноидом, и у него в кармане 50 евро, ну, на биржевом аккаунте, там, битка, там приблизительно на 50 евро, какие у него возникнут сложности? Можете рассказать? А, сложность? Конечно, он не сможет торговать. Почему? Потому что по, у нас есть два варианта покупки и продажи по лимиту и по маркету называется. Да? Угу. По лимиту – это по выставленной цене, которую ты заранее выставляешь и по маркету это по режиме прямо здесь и сейчас. А, так а, алгоритм э, закупки э, в рынок, да, ордеров, сейчас происходит по алгоритму покупки через по лимиту, да, то а есть там ограничения, то есть вы не сможете купить, то он купит, купит монету, но продать, когда будет выставляться таргет, там э, минимум 0,001, то есть э, он не сможет продать по лимиту, то есть э, в данном случае, в данном случае криптоноид не сможет выставить вам ордера на продажу, соответственно у вас все подвести, Ну это тоже не страшно, можно в BNB потом перевести и радоваться а, в да. Binance Coin и все. То есть суммы, ну, с маленькими... Но, тем не менее, вот твоя рекомендация с профессиональной точки зрения, ну, с каким депозитом можно, ну, рекомендовалось бы работать? Да, ну, тысяч долларов, это ну, ми минимальный, да? То есть сколько? Тысячу? Да. Ну, а -а -а. Если уж на это ну можно с 500 начать хотя да? бы. Ага, окей, okay, окей. Okay. Просто здесь нужно еще учитывать, то есть вот это очень важный момент, то, что сейчас Лев проговорил как раз, то есть многие люди это не учитывают, но также нужно еще учитывать другой факт, то есть все видели, что услуга платная, то есть это же платная услуга, да, и цифра там тоже... Ее же тоже нужно учитывать. То есть, например, визуально я могу посмотреть, окей, я на 200 долларов, допустим, торгую, на, ну, или пусть на 500 долларов там торгую, например, да, там, ну, пусть там 10% у меня сделала, там, стало там 550 долларов, да, а 70 долларов я заплатил за услугу. То есть, ну, это такой момент, то есть нужно... Поаккуратнее, да, вот с такими делами. Здесь очень важно понимать, что деньги ты же третьему лицу не доверяешь, ну, кроме как Binance. Но если уж Binance накроется, там и все крипта накроются. То, да, скажем, ну не вся уж, но ä, просадочка будет жесткая, скажем. да. Вот поэтому. Важно, что нету посредника, которому вы передали деньги. То есть у вас риск снятый. Поэтому если уже работать, то, ну, скажем, 50 долларов – это точно мало. То есть я вот не знаю, насколько 500 или 1000, но я знаю, что 100-200 тоже мало. То есть должно быть чуть больше. Правильно? Да. Потому что вы когда зайдете с 200 долларов, ну, у вас там на 2-3 ордера вас хватит, да? А потом а они не продадутся, если они на долгосрок получилось, да, завистут, на, на день, на два то вы будете просто стоять, ждать, пока не продадут эти ордера, у вас нет свободных средств. А когда вы не ограничены деньгами, хотя бы в пределах 50, 500, 500 долларов, да, то вы, по крайней мере, у вас есть уже какой то ну, плечо, с которым можете работать. Ну, даже вот с 500 долларов надо следующее увидеть. Вот я сейчас показал там свои ну, там открытые ордера, да, то есть там видели, там что-то плюс-минус 40 монет. Ну, то есть у меня просто депозит чуть побольше, чем 200 долларов, поэтому я могу себе позволить открыть столько. А если бы, допустим, у меня был там те же 500, то я уже, наверное, принимаю там наверное, там 2-3 сигнала, да? Как это твой опыт Что-то в таком же ключе, да? 2-3 сигнала, чтобы все по три трагера смогли выставиться, ну, да? Чуть, чуть побольше 500 долларов. Но все равно это, это мало, да, правильно все это говоришь. Поэтому я и сказал, нужно заходить в рынок, чтобы реально ощущать у нас мы для мудрячок, зарабатывать деньги, правильно уже их ощущать, Я просто не случайно этот вопрос поднял, я просто уже ну, со стороны слышал, что вот люди думают, сейчас я там со 100 долларами зайду, и процент на процент, и через там, 3 года я там миллиардер. Блин, ну 50 долларов разгонять очень сложно, ну это практически нереально. На мой взгляд, так было бы даже лучше это время пока такой маленький депозит потратить на то, чтобы где-то денег заработать, чтобы эти деньги начали на вас работать. Да? То есть, это, наверное, было бы логично. То есть, заработать первоначальную сумму легче, чем выторговать никакую сумму в ту сумму, которая нужна для торгов. Олег, что скажешь? Я скажу, что огромная вероятность того, что человек, закинув 300-400 долларов, попользовавшись криптоноидом, закинет туда еще 500 в ближайшую неделю, это огромная. Да. Поэтому, ну, не знаю, где и видеть, он как возьмет, Предупредить но... заранее людей, что такие нюансы есть. Например, слишком маленький депозит – это реальный нюанс. То есть у человека может сложиться впечатление, что эта штука не работает вообще. А она работает, но она не может работать, потому что у тебя нет достаточно лимита, чтобы с ним работать. То есть, ну, не лимита, а баланса, чтобы с ним работать. А Кстати, кстати одно слово перебью э, с нами. Тоже коллега наш тестировщик, у него баланс немножко побольше был, когда мы тестировали, в отличие от нас. Он с полбитка заходил, и у него очень хорошо. То есть к большому кому больше прилипает. И он у него в день 100 баксов пару дней прям прибавлялось по 100 баксов. Поэтому я сегодня тоже. У нас же есть разработчики еще профи... ну, разработчики, тестировщики еще профессиональные, то есть у них отдельные депозиты для этого, и они там все там тестировали. И просто я почему сейчас эту тему затронула? Просто я от них услышал, что у них там по 7-8 по процентов у кого-то выдалось, да. У кого-то, кого совсем крошечный депозит, был там там 3-2%, те, у кого побольше, у них реально больше было. Это как раз как это зависит, ты можешь больше сигналов принять, у тебя больше баланса, чтобы больше таргетов выставлялось. То есть у тебя одновременно, ну, представьте, у вас есть магазинчик, ну, там, допустим, небольшой, да, и в нем есть определенный, там, торговый лимит в день. Там, допустим, он делает, там, оборотом на там, 300 долларов. А теперь представьте, что у вас один такой магазинчик, из 300 долларов вы получаете там еще какую-то прибыль. Ну все, дали там 50 ваших. А теперь представьте, что у вас когда больше баланса, у вас теперь не один магазинчик, а 4-5 магазинчиков. И тут 100 долларов, тут 100 долларов, или там тут 50, тут 50, тут 50, уже чуть больше. А когда у вас 40 магазинчиков еще больше, наверное, вот такой пример. Привести по Привести да, то есть у двух людей у одного человека 300 допустим депозита, у другого 500 и они одинаково начинают сигналы принимать в какой-то момент кто-то начнет больше зарабатывать потому что одного не хватит депозита да, чтобы принять следующий сигнал да. вот. вот а что вы думаете по поводу того что вот я тоже заметил что некоторые люди подписываются там на 7 10 там 20 каналов насколько это вообще ну, нормально ну, я отписался э, от многих каналов, да, мы же тоже методом тыка проверять, да, и все эти каналы, которые там, ну, ошибка была изначально, там 50, по тысяче процентов было у некоторых каналов, как бы это не соответственно, потому что там накопительно шло. Ну, накопительно считала. это цифры неправильные, я уже это проговаривал несколько раз, чтобы на них не заморачивались. То есть по цифрам то, что сейчас стояло до сегодняшнего момента, это просто дизайн, грубо говоря. То есть там никто не заморачивался ни с логикой, ни с математикой, никто ничего не соединял. А основная главная задача была – это построить фундамент. А фундамент – это и есть, чтобы пришел сигнал, нажал на кнопку, через бот быстро выставился ордер или закрылся. А, то есть вот это. Это сейчас работает. Там, ну, с разработчиками сегодня они сказали на твердую 4 с плюсом сейчас. Ну, вот по... Каналы, которые дублируют друг друга, то есть, они, то есть они копируют друг друга сигналы. Да. Кстати, сейчас я знаю, что уже ребята отслеживают каналы, которые просто тупо копируют и вставляют свои сигналы дальше, они в черный список будут попадать. Вы будете видеть, какие сигналы просто тупо копией занимаются. То есть это тоже еще. Там на самом деле еще очень много будет всякого функционала добавляться. Кстати, я вот сейчас заметил здесь одну, Павел Федоров написал комментарий. Ну, кто-то говорит, что там что-то воду льют, там, да? он говорит, тоже думал, что льют воду и завтраками кормят, затем попал в тестировщики, ребята реально работают, бот работает, сайт работает, но, честно скажу, там нормальных каналах пока еще не густо. Да, то есть, еще раз, криптоноид это же просто сервис, который собирает каналы и отображает их. Он не создает каналы, он не создает сигналы. То есть это первый этап, вы сейчас видите. Вторым этапом а, получат сами каналы, либо отдельные какие-то трейдеры в любой точке планеты. Они могут зарегистрироваться на этом сайте, сказать, что я готов показывать там свой баланс. То есть ну как там не баланс, а как торги идут именно, процентовки и так далее. Я готов выдавать сигналы. Эти сигналы все будут отслеживаться и показывать график этого трейдера. И мы можем потом в будущем отдельно на какого-то трейдера только подписаться. И он сам будет говорить, сколько стоит его каналы хочешь на него подписаться, суть сна, то есть по факту такой небольшой marketplace для трейдеров во всем мире, где они могут в будущем можно на этом соревнования устраивать, да, то есть какой трейдер лучше всех торгует, там, ну и так далее, там конкурсы какие-то проводить, то есть, понимаете, целое движение, то есть то, что мы сейчас с вами видим, это просто базовая версия, которую нужно запустить, то есть своего рода кузов такой. Ну а сейчас запустим кузов и начнем заниматься тюнингом. Лев, ты что-то хотел сказать, мне кажется. Нет, нет. Вот. Кто-то пишет вопрос номер один. Принимаем сигнал. Сервис покупает монету, ставит ордер на продажу и сразу же делает отмену ордеров в продаже. Какие дальнейшие действия ждать? Продать вручную или как? Лев, это я вас буду больше спрашивать, потому что вы эти ситуации уже 20 раз проходили, и лучше знаете ответ. Да, если, если человек видит, что что-то не так, то mm -hmm. лучше вручную доделать да, этот вопрос. Если он видит, что что-то как-то неправильно изменилось, то лучше да. вручную. А, тест... вот, вот, вот Камиль как раз спрашивает, и вот это, мы до, до этого чуть-чуть уже раньше сказали, что этот баг уже подправили. Да, то есть этого, этого уже не было. Это достаточно. в обед было, уже там вроде в 16 уже не было этого. Да, это сегодня mm -hmm. решили, да. Ну, сегодня, по-моему, фиксили как раз его. Так. Э Ой, что-то меня перемотало сильно. Блин, там были такие вопросы грамотные. Сейчас все найду. Чушь, же меня так сильно-то куда-то перемотало. А, вот, Камиль. А, так, единомышленники, Если вы хотите наслаждаться работой данного инструмента, то не сердитесь, а пока наслаждайтесь ожиданием встречи. С приятным, да. Так, вопрос номер два. Баланс забирает 10% от оставшегося баланса. Да. Угу. А, так, вопрос номер три. Ну, ответ дабл. Сигналы о завершении сделок будем получать? А, да. Угу. Они в Телеграме приходят быть. Так, следующее. А, и, а, и еще раз, смотрите, то, что вы сейчас видите, это просто базовая версия. Тюнинг начнем делать, когда база заработает. А тюнинг там много чего можно еще найдет. Так, если продался первый таргет, может, можем ли мы быть уверены, что оставшаяся сумма закроется однозначно в плюс? Нет, не можем. Потому что он может пойти либо дальше по сценарию, либо развернуться и закрыться по стоп-лоссу. Но если у вас хотя бы первый таргет закрылся, вы уже в плюсе. Вот, по той причине, что стоп плюс двигается вверх. В, в, в стоп лосс еще не работает как трейлинг, он в, в, заработает чуть-чуть позже. Так, у меня два счета на бинансе. Объяснять долго. На одном из э, вебинаров сказал, что можно будет криптонайдом два счета с... Ну, я не знаю, кто это говорил, э, про два счета на одной бирже. Э, ну, я пишет ошибку. Да, э, я не могу сейчас дать на этот ответ. Два счета, насколько я знаю, один бот привязывает, ну, как телеграм-бот привязываете к одному. Так, Камиль, э, а ты вот Камиль продублировал просто так. Когда добавите 200 новых тестировщиков? Сегодня я этот вопрос поднимал. Ребята говорят, дайте мне еще два дня, ну или дайте нам еще один-два дня, и список уже у нас сформированный, он есть. Я думаю, в течение там двух дней их уже подключим. Там просто еще пару вот этих мелочей, вот как сегодня вот зафиксили, там еще парочка есть. Просто знаете, когда мы 200 человек уже запускаем, там очень много обратной связи идет, и там люди уже, может быть, не и все подряд. То есть мы лучше думаем сейчас один раз закончим, чтобы меньше вот этой ну, вот, переписки про те баги, вопросы которые уже есть, мы уже их знаем, чтобы люди вот не волновались и не писали нам одно и то же, поэтому. Ну, я думаю, день еще два и запустим. Ну, ребята попросили разработчики день два. Так, когда примерно запуск? О запуске я расскажу в Казани. В Казани будут новости про запуск. Так, через неделю. Так, здравствуйте, много аналитиков, мягко говоря, слабенькие. Будут ли добавляться хорошие платные каналы? Uh, уже есть. Так, очень много аналитиков по сигналу. Вопрос. Так, это мы уже были. Так, допустим, крипто Вульф, Я был в них подписан платный, в итоге у меня. Весь депозит ушел в унитаз. Вот э, хорошо, что вы написали это, Николай. Э, то есть если канал платный, это еще не показатель того, что он вас, э, ваш депозит не сольет в унитаз. Для этого и делается сервис, где вы можете видеть, Сколько сделок, сколько подписчиков, сколько из них ушли в плюс, сколько ушли в минус, работает ли он вообще в плюс в долгосрочной перспективе, например, на год, на полгода, на три месяца или на месяц. То есть вы все должны это проанализировать, чтобы вам легче было принять решение. А иначе, вот, кстати, хороший кейс, вот хорошо, что вы про это написали, получается следующее, то есть рекламу люди делать умеют. И хорошо, и много. И ну, неопытный, скажем, там трейдер или там начинающий криптоэнтузиаст, который принял решение торговать на бирже, да, просто картинку красиво увидел и покупает. То есть, а по факту он покупает кота в мешке. То есть, он не знает, что там есть. И для этого же ну, создан сервис, чтобы нам легче было отталкиваться от того, что, ну, то, что мы уже видим. Так, да, вот кто-то отвечает Светлане, что нельзя к двум. Не выключение. Не так, определение. Это было не вопрос. А, вот вопрос. Как определить, принимать или не принимать сигнал? Ну, новичку сложно. Поэтому просто аккуратно наблюдайте, изучайте. То есть, как я вижу, вы с этим сервисом в течение месяца уже все равно разберетесь, и уже будете видеть, что хорошо работает, что менее хорошо и так далее. Будет проще, если совсем уж новичок. Если опытный, то вы уже и так знаете как отталкиваться и какие сигналы брать или нет, то есть вы уже рассчитываете и депозит у вас какой, хватит ли там таргетов, и все, что с этим связано. Вот. Ну, я думаю, в течение месяца, за счет того, что стопы есть, и стопы хорошо работают, то есть ну, риск намного меньше, чем нежели если работаешь там в одиночку, сам все вручную. Тут чуйка тоже нужна, вот кто-то написал. Что значит wallet, my, my interest, Суспенд uh, на бинансе. Это что uh, в ну, кошелек в, ну, в, как, на реконструкции, что ли, как по русски пронес это в, в... Короче, что-то там обновляется, и скоро будет снова доступно. То есть на этой монете именно вы не сможете вывести. То есть, допустим, если это стоит на NEO, и там это написано, вы не сможете NEO вывести на свой кошелек. Что вы сможете сделать? То есть NEO продать за биткоин, и биткоином вывести дальше. То есть это только, ну, такой момент, то есть оно появится дальше-назад. Когда полностью будет готов криптонет к работе? Ну, вот сейчас, я уже думаю, на этот вопрос отвечали. То есть у нас фундамент внутренний работает на 4 плюс твердые, Сейчас еще цифры налаживаем, ну, уже в ближайшее время. То есть, ребят, все, кто участники сообщества, вам уже скоро откроется доступ, и вы сможете спокойно с этим работать. Успеем на Новый год заработать? Запросто успеете, если есть хороший депозит. Если депозит 50 евро именно на торговле, я думаю, что ну, хоть с криптоноидом, хоть без, не уверен, что прям до Нового года можно хорошо заработать. Так, на Новый год по реферальной... Так, на ну Новый год по реферальной, быстрее, быстрее не пойму, а, ну да, да, ответ это был это вопрос, да, блин, сольем мы немало, пока врубимся, мне так видно, всегда аккуратно, помните, что здесь идет работа с деньгами, боитесь рисковать, не умеете рисковать, это же риск, то есть каждый раз, когда вы заходите в сделку, это ну, какой-никакой минимальный риск. Если вы видите, что вы не можете, и вас это сильно выносит, не надо сюда лезть вообще. Не надо. То есть вы можете использовать инструмент, как рекомендовать тем, кому это подходит, и на этом заработать, да. Но не так, что вы прям жить не можете, и для вас потеря там, в 1 или 2 цента, и, там, в 10 долларов, это смерть смерти подобное, то не надо торговать. То есть просто торговля на какой -то бирже для вас не подходит. Сколько пакетов будет? Известна ли стоимость пакетов? Это, Ирина, вы можете посмотреть на сайте, там мы уже их ставили. Будут ли какие-то акции при запуске? Сейчас пока не могу сказать, там целая команда этим занимается, мне просто скажут инструкции, я проговорю. Так, при запуске будут ли ограничения на вход по сумме? Про это мы уже с вами проговорили, то есть еще раз, 50 евро мало, 200 мало, то есть ну, сделайте побольше, ну, как минимум, хотя бы с 500 работать, чтобы вы хотя бы могли ощутить, как этот сервис работает. Надо научиться и терпение. Так, я потерял 200 долларов в криптоноиде. Офигенно, как это интересно получилось. И, кстати, вот насчет потерял, если вы обратили внимание, то есть никто не объявлял, что сервис работает. Уже прямо сейчас как работает. Во-первых, во-вторых, то есть, люди, которые сейчас заходили, это были тестировщики. Но ну, от а тестировщиков я собрал обратную связь, и они не потеряли. Значит, неизвестно, на какие каналы подписывались, и неизвестно, отменяли сами сделки или нет. То есть мы не знаем этих деталей. То есть, это слово просто выкинуто в никуда. Поэтому не вижу смысла на него особо реагировать. Ну, вообще в тестовом было. Да. Так, по. А, по ошибке потерять? Не знаю, как можно было по ошибке. Но, видать, какие-то есть способы. Но было бы здорово узнать, что за ошибка, чтобы другим сказать, чтобы так не теряли тоже. Можно ли начать? Не нашевше. А? Не нашевше. Извини, не понял. Не, не нашевше. Ну нет, навряд ли это не у нас. Ну не может быть. Может ли начать с тысяч долларов? вполне предостаточно для того, чтобы вести активную, хорошую торговлю. Может хоть с миллиона начать? Ну, может быть. Так, Ольга Алексея, я ничего не потеряла. даже не умея профессионально торговать. Это значит, инструмент работает. Окей, спасибо. Так, продать органы, что ли, все уже вложено. Можно потерять, в принципе. Если человек подписан был на аналитиков и просто сам без криптоноида принимал, и стоп лоссы уж не были выставлены. Mm -hmm. Поэтому, когда монета вниз шла, он мог на этом потерять. А, ну да, это может быть, да, да, да. То есть, ну как бы смысла нету на эти каналы подписываться в криптоноиде, если у вас нет сервиса, который сопровождает, в частности, открывает, закрывает ордера, выставляет лимиты и стоп лоссы То есть, ну, тогда лучше напрямую там идти именно какой-то один, один канал брать, и их, по их каналам сигналам работать, у них там 3-5 сигналов в день, это вручную, еще мануально, еще терпимо можно обрабатывать. Окей, okay, без сна, окей, okay, на нервах, но тем не менее, это можно обработать. Uh, какой минимум суммы, мы уже говорили, да, все равно будет, как будет. Uh, Игорь, uh, по маркетингу зарабатывайте, а органы оставьте при себе. Ну да, органы лучше поберечь, потому что зачем вам деньги, если у вас нет здоровья. Так, uh, так значит, чем больше суммы, тем лучше, да, mm -hmm. оно удобнее. Так, лучше начать, опа, опять все перескочило, что-то oh. далеко. Так, понятно, спасибо, Анатолий. А как попасть в тестировщики, Роман, эм, через своих людей, кто вас пригласил, наверное, как-то попробуйте им отправьте ему свои. Так, у меня список ордеров криптовалют исчез, как поступить? Он не исчез, мы сделали обновление, его обновили. То есть у вас все, ну как все сигналы, которые есть, они там дорабатываются, то есть они дальше сопровождаются. Так, Анатолий, вопрос, как определить сумму один месяц, кому 6 месяцев бесплатно, а для членов сообщества. Uh, да, мы, хороший вопрос, Рыбал, мы uh, сделаем таблицу, uh, чтобы было видно, то есть кто в какой период заходил, же каждый сам знает, и вы от этой таблицы будете отталкиваться, потому что мы, uh, я еще не проговаривал, uh, как это технически uh, будет реализовано, видно ли это в кабинете или нет, но это, понимаю, дополнительная разработка на какое-то короткое время. Которая будет бестолковая. Поэтому, скорее всего, просто будет таблица, и вы будете видеть. А когда закончится ваш доступ, вы просто будете видеть, то есть насколько он сервис подходит, просто будете докупать все. Так для кого доступен криптоноид? На данный момент доступен только для участников сообщества, которые успели квалифицироваться по акции. То есть, сейчас еще идет акция. То есть, те, кто до того, как мы начнем официальные торги, а это произойдет уже в обозримом будущем, то есть очень скоро, становится VIP-участником партнера, вам на месяц самый большой доступ открывается в сервисе. Так, Анатолий, будут ли обучающие вебинары? Да, будут. Например, какой как тот. да, это все будет. То есть, ну, я не уверен, что это я буду именно делать, но у нас уже есть много людей, кто готовы и хотят, и готовится еще целый курс, в том числе по криптотрейдингу, то есть на платформе вы это все увидите. Так, Первого пакета более 10% в месяц, а депозит 500, а самая массовая сумма будет для входа новых людей. Так, еще раз. По тарифам будет ли изменение? Фиксирована немецкая плата стать СТ. Не понимает сокращение, Первого пакета более 10%. А, более 10%, ну да, 500, типа 70 стоит, то есть да, в месяц при депозите 500 долларов, а самая массовая сумма будет для входа новых людей. А, в общем, просто поинтересуйтесь, сколько вообще сигналы стоят. Один сигнал без сервиса сопровождения, и вы поймете, что цифра, которая тут стоит, это копейка. Ну, то есть это дешевле, скажем, прям, прям хороших сигнальных каналов, даже дешевле даже их, чтобы вы понимали. Поэтому я не знаю, это просто такой бизнес, такой рынок, то есть здесь нужно ориентироваться, что хотите зарабатывать на торговле, то есть нужно баланс с чем торговать. Иначе нужно пойти заработать баланс и потом торговать. Так, в или в любых монетах? Именно в биткоине, то есть вопрос там с 500 долларов именно в биткоине или в, в, в любых монетах. Вам обязательно нужно в биткоине держать депозит, тот, с которым вы хотите торговать. Так, насколько можно уйти в минус новичку за тестирование в течение месяца уже после запуска криптоноида? Ну, ну сложно сказать. Мы не знаем, что будет, на что будет новичок подписываться. Мы не знаем, как он будет реагировать на сигналы. Мы не знаем, будет ли он их закрывать вручную или будет дожидаться, сидеть терпеливо таргетов. Там столько всяких нюансов, поэтому мы не знаем. Есть, ну, защитили как могли. Но ну, защитили как могли. Сейчас еще трейлинг стопы доделаем и еще больше защитим. Но это максимум, что мы сможем сделать. Работает только в паре с битком. Да, все правильно. Так, нет таких людей. Заходил по реферальной ссылке Это, видать, вот это про тестировщиков. Так, не понял, на какие каналы подписываться в этом случае. Следите за именно за аналитикой каналов. Сейчас мы... Сейчас уже часть разработчиков, кстати, команда большая, сейчас плюс-минус 15 человек, чтобы вы понимали, то есть это даже не один человек сидит пилит, да? Вот, поэтому... Поэтому... А? Что-то говорили? Нет, ничего не говорили. Ну, нет. А, просто звук какой-то у меня пошел. Хорошо, подписываться в этом случае, то есть, ну посмотрите там, понаблюдайте ну, есть же, то есть я же не могу вам выдавать рекомендации на что вам подписываться, на что вы не подписываться есть аналитический сервис отталкиваясь от тех данных, которые вы видите вы можете принять решение, с кем торговать, с кем нет маленький депозит, возьмите там 2-3 канала, вам все равно не надо будет там, вы все равно не сможете принять 40 сигналов, если вы на 500 долларов плюс-минус в торгуете не сможете, Но будете работать вы, там 3-4 у вас одновременно будет сделки идти все, ну плюс там таргеты хорошо? Так, сигналы будут приходить только от подписанных аналитиков. Да, совершенно верно. Сигналы будут приходить только от тех аналитиков, на которых вы подписались. Если вы на кого то подписались и потом отписались, от него вы не будете больше получать. Так, конечно, дешевле здесь, нежели покупать. И плюс терминал. Да. Ответ не ясен. Сейчас сейчас я, Дмитрий, еще раз прочитаю и еще раз отвечу. Так, я не вижу в своем кабинете на сайте принятых сигналов. Есть сообщение, что нужно купить токены Binance. А, да, кстати, хороший, важный момент. Валентина, спасибо, что вы это написали. Вот Обратите, пожалуйста, внимание, для того, чтобы криптоноид работал с Binance грамотно, так как он должен работать у вас в кабинете, в Binance должно вставлено галочка, что оплата комиссии только в Binance и прикупите себе чуть-чуть монет Binance. Скажите, парни, какой там, сколько монет-то надо хотя бы? Вот не... я, две, я две монетки купил, они там по 11 долларов, и вот сколько тысяч, у меня там где-то процентов 10 только из расходов. Еще не кончилось Да, то есть смотрите, когда вы будете э, торговать уже, чтобы у вас чуть-чуть бинанса было, ну, вот как Олег сказал, там, купил две монетки там по 11 долларов, ну, грубо говоря, там, 22 доллара он держит в бинансе, и с этих э, бинансов оплачиваются комиссионные. То есть это очень важный момент, вы прям на нем... Э, там еще, а во-первых, скидка 25%, если у тебя комиссия с Бинбес этого берется. Да, это удобно. Если просто раньше торговали, там высчитывали эту комиссию в биткоинах, не поймешь со состыковка. А сейчас чисто идет чистоганом все. Вот еще раз Дмитрий Остапенко спра спрашивал вопрос, не понял на какие каналы подписываться в этом случае. То есть это случай я сейчас не понял какой именно. Но вопрос ну, корень вопроса на какие каналы подписываться я не могу давать вам рекомендации на какие каналы вам подписываться, они а подписываются. Но вы можете зайти на сайт, вы можете посмотреть какие каналы бывают, на какие каналы сколько людей подписано, на каких каналах какие ну, сколько сигналов принимается. Вы можете посмотреть, сколько из этих сигналов пошли в плюс, сколько пошли в минус, и от этого вы сами можете принять решение, на какой канал вам подписаться. Вот, вот это был ответ. Я надеюсь, что сейчас попонять не было. Так, все, вопросы, ответ... Ой, вопросы ответились. Вопросы закончились, время у нас вышло уже через край. Большое спасибо, что все подключились на такое небольшое обновление по сервису. Совершенно скоро, я думаю, в течение там, двух дней мы запустим дополнительную массу там, 200 человек. Еще недельку вместе пообкатываем, еще вдруг, может быть, какие-то мелочи найдем, подправим и уже будем готовиться к выпуску участникам сообщества что у всех будет вот сервис подключенный, вы сможете кто-то 6 месяцев, кто-то 3 месяца, кто-то месяц наслаждаться оптимизированной, полуавтоматизированной торговлей на Binance. Большое спасибо, всем пока, до встречи. Пока, друзья.